Около семи лет назад было создано первое открытое пространство на базе молодежного центра. Сегодня их 25. Все это произошло в конце 2014 в начале 2015-го года. Мы начали обсуждать, а что вообще нужно городу такого важного, интересного и глобального, чтобы можно было создать какой-то там комьюнити, условно, городское сообщество. Женя Благитко сказала, что она читала книгу «Третье место» Олденбурга американского социолога, который еще в 80-х годах рассказывал про то, что в городе должны быть новые институты социализации. То есть, первый – это семья, дом у человека, да? второй – учеба, работа, а третий, где-то между ними, должно быть как бы, дом вдали от дома, где человек может как бы, от всей этой бытовухи и рутины отдыхать, развиваться и заниматься тем, чем он действительно хочет заниматься. Пространство, оно в нашем понимании довольно-таки гибкое, оно такое пластилиновое, и оно будет подстраиваться под запросы ребят, которые сюда приходят. Идея семейного пространства «Как дома» появилась, получается, около двух лет назад. И я подумала, наверное, было бы круто, если бы было такое пространство, которое только для молодых семей с детьми, где все бы были в равных условиях, никто бы там не лез вперед, и были мероприятия, которые подходят, наверное, по тематике, больше для молодых семей. Вот. Артель была изначально создана для того, чтобы показать городу молодых художников города Новосибирска и Сибири в целом. Творческое пространство «Полотно» — это специально отведенное место в центре продвижения, где происходит магия и творчество. Это открытая площадка, которая легко трансформируется под любые мероприятия, будь то выставка, лекция, интеллектуальная игра, квартирник, какие-то благодарительные мастер-классы, в общем, под вот все что угодно. Это самое уютное место на Земле! Ключевым моментом при наборе людей в наше пространство стала как раз таки студия раннего развития Почемучка, куда могут родители приходить вместе с маленькими детьми дошкольного возраста и развиваться. Я не знаю ни одного похожего пространства в городе Новосибирске и за его пределами. По факту это выставочно-событийная площадка, где одинаковый вес имеют как выставки, которые мы здесь организовываем, так и события, которые еще больше раскрывают смысл этих выставок. События мы добавляем для того, чтобы зрителю донести больше смысл концепции выставки. То есть, если мы выставляем кого-то фотохудожника, мы обязательно посмотрим фильм про фотографию, мы обязательно устроим какой-то воркшоп по фотографии и так далее. Мы работаем с конкретной аудиторией, мы работаем с художниками, мы работаем там с граффитистами, мы работаем там, с уличной культурой. И это все-таки такой своеобразный, наверное, творческий кластер, куда может прийти, например, художник и поэт, и устроить коллаборацию. Главная суть открытого пространства в том, чтобы э, человек, придя в него, мог что-то привнести самостоятельно. Есть, мы перестали развлекать народ, мы стали давить на то, что мы хотим развивать городское сообщество, человека в целом, да, как личность, через свою деятельность. Здесь больше про работу, про развитие. Соответственно, у нас там и коворкинг есть, и переговорная, и там большой стеллаж с литературой, которую мы рекомендуем нашим гостям читать. То есть эти книги живут у нас на этаже, и ты можешь прийти, просто читать здесь, но обязательно их оставлять на месте. Для нашего именно района мы отдельные, мы необычные, потому что мы здесь одни такие, которые вот собирают молодежь и дают им место для отдыха.